Друзья, всем привет! Я надеюсь, что меня видно и слышно. А, вот так, наверное, будет лучше, да? Сегодня как не странно, сегодня такая хмарненькая такая погода, так тепло и так приятно. Я сейчас нахожусь в фургаде. А, и хочу сказать, что мне здесь очень нравится, потому что... Здесь зима мягкая, здесь всегда фрукты, здесь всегда овощи, здесь всегда солнце, здесь море всегда. Даже если оно более прохладное, то оно освежающее, и оно, по сути, дает энергию, дает силу, дает расслабон, дает наоборот дополнительную такой вот хороший, приятный напряг мышц в теле. Сейчас я сегодня, сейчас с вами пойду прогуливаю. Сегодня в 21 час по Москве и 20 по Киеву будет мастер-класс, как, как выбирать своего человека с первых минут, чтобы можно было понять, кто перед тобой. Для мужчины какая-то женщина, служанка или королева. Для женщины кто это? Альфонс, это нищеброд, это халявщик, это какой-нибудь приспособленец. Сегодня мы будем об этом говорить на мастер-классе. А вот пока я хочу порассуждать с вами, если вы со мной согласитесь, пишите, пожалуйста. Напишите, пожалуйста, вот в комментариях, что вам подходит. Как по-вашему? Есть ли такое понятие, как везение? Вот везет ли? Есть такое понятие, по везет. Вот мне говорят, мне не повезло. Я невезучий человек. Вот тому или то и повезло. Вот напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы считаете, есть ли такое понятие, как везение. А я сейчас поделюсь своими мыслями на этот счет. Написала мне одна из моих учениц. Нет, она еще не ученица, она просто слушает мои эфиры и говорит, вот вам повезло, Надежда, вы такая уверенная, такая вся статная. Путешествуйте по миру, выбирайте себе ту жизнь, которая вам нравится, с вами тот мужчина, который вас устраивает. А у меня не, а мне не везет. я задумалась, а, интересно, а сколько мне времени не везло? Вот, если говорить об везении, то я задумалась, а сколько времени мне не везло? И тут я вспомнила, по большому против на всю свою жизнь. Я вспомнила, как я выходила замуж 19 лет по любви, как я его обожала. Почему я за него вышла быстро замуж за три недели. Начали сейчас, а через три недели мы поженились. Он буквально в первые дни сделал мне предложение. Почему я пошла на это? Кому интересно, напишите, пожалуйста. Я с удовольствием поделюсь. Почему я так быстро приняла решение? До этого у меня было много поклонников, которые... Молодая девчонка. Понятное дело, что были поклонники, были ребята, которым я нравилась. Но они были... Кто-то сразу целоваться лез, кто-то кто вел себя как-то грубо, как-то непонятно. И вот когда встретился Сергей, он был а, вежлив очень, он не тащил меня в постель, он ухаживал, вел мне цветы, и меня это, меня это подкупило. Тогда я не знала, что нужно было задавать вопросы, тогда я не знала, что еще другие аспекты, кроме уважения, кроме вот такого вот уважения, как я считала. Но тогда я была девчонка 19-летней. Я на это повелась, потому что по сравнению с другими он был вот такой вот. Напишите, у кого такое было. И вот, конечно, я сейчас вспоминаю, анализирую свое везение, в кавычках, да, свое везение. Я буквально в скором времени увидела, что он к семье не готов. Но я была. Конечно же, счастлива материнством, которое я забеременела с первого контакта с ним. Вообще, это был мой первый контакт. Я счастлива была, что это был любимый человек, любимый. Как я думала, и он меня любит. Но Это все были эмоции. Хотя потом, конечно, я его любила, потому что из того, что было, то и полюбила. Ну я очень скоро в времени заметила, что это не человек, который не создан для семьи, он понятия не имеет. Я не посмотрела, какой он семьи. Я не увидела, какая его мама. Я не учла, что у него боль обиды на его отца, не закрывшие незакрывшие отношения обиды мальчика, которого э, типа бросил папа. На самом деле так мама внушала, что он папа бросил. На самом деле папа с мамой там. Ну, моя свекровь с моим свекром. Что они между собой не разобрались. И это все сказалось на нем. Но это позже я узнала. А тогда я этого... Эмоции, влюбленные, глаза. Красивый, статный. Занимался гимнастикой. Ну, ну просто мечта, парень. Как мы большинство женщин. Выходим замуж и... Считаем, что ты правильно. И вот, когда мне говорят, что тебе повезло, что ты вот такая уверенная, классная, что ты так легко можешь общаться с мужчинами, выбирать себе, какие тебе хочется. Но я вам скажу, что это не повезло. Это труд большой. Это труд э, пройденных ошибок, болей. И потом, когда я стала уже заниматься практической психологией, проведением тренингов, вот тогда началась самая моя настоящая работа. Ну тогда, когда -то я была просто психологом, психодиагностом, хорошим специалистом в оперативной психодиагностике, когда работала в главном управлении разведки и работала там, тогда я была классным специалистом, но я была такой же дурой, как многие сейчас. Я не говорю, что я сейчас такая прям умная стала там уже там, я не знаю. Но я уже теперь больше понимаю в людях и разбираюсь с них. Но мне, извините, меня 60 лет, а многие из вас еще молодые. И вам не обязательно проходить такой путь, чтобы ты понимала, что у тебя уже вот там сколько осталось там моих молодых лет, относительно молодых, ну лет 10, так реально понимаю, да? А дальше-то ведь э, реально понимаю, что уже как не старайся, как со, со собой не следи, все равно э, физиология вещь упрямая. Да, я занимаюсь спортом, да, я занимаюсь с растяжками, да, я обливаюсь холодной водой, да, я знаю, что надо сделать какие-то там еще там, какие-то там, может быть, что-то с лицом, пора уже сделать, давно пора, я знаю. Но я реально понимаю, что. Молодость — это самый главный ресурс, но часто мы молодостью своей неграмотно распределяем этим ресурсом. Сделав какую-то ошибку в молодости, мы очень часто залипаем на этой ошибке. Мы боимся что-то делать. Так вот, мои дорогие, я вам сейчас открою один маленький секрет. Для многих из вас это будет, наверное, открытие. Я часто говорю про развитие, про интерес, про много мечтаний, желаний, записанных на бумаге. И, к сожалению, люди настолько инертные, ну, какой я когда-то была, что они не пишут свои желания. Они думают, да, я и так все знаю, Боженька и так знаю, что я хочу. На самом деле нет, Боженька дал тебе мозги, нейронные сети, которые составляют расстояние от Луны до Земли в два раза. Так, на всякий случай. Так вот. Почему про развитие все время говорю? Когда люди боятся и не делают, они находятся в эмоциях близких к смерти, они используют, транслируют такие страхи, агрессию, скрытую агрессию, открытую агрессию, которая тут же, такую же привлекает в себе. Почему много тренингов? На состояния женские, на посылание любви. Да какая нахрен любовь, когда ты внутри, там куча тараканов, когда у тебя даже нет, не записано там тысячи твоих желаний. Ну какая нафиг любовь к себе? Какие состояния? Мы там про эзотериков, про нумерологию, там куча всего у нас сейчас знаний немерено. И что? Если в вашей голове не зафиксировано, чего вы хотите. Так вот, смотрите. Вот сейчас будьте внимательно, внимательно услышать инсайд. Если брать шкалу эмоций которые мы используем это самая страшная эмоция это смерть когда уже ничего вам не надо потом идет эмоция там страха уныния ну там короче всего всяких, всяких вот разных эмоций по шкале там не буду сейчас как-нибудь проведу отдельное занятие так вот в каждой эмоции человек что-либо делает. Вот, например человек идет на воровство у него есть скрытая агрессия к тем, кто имеет больше. Это эмоции? Эмоции. Когда женщина в состоянии неуверенности и страха общается с мужчинами, она считывается, как курица трусливая, овечка, и она неинтересна. Понятное дело, да? Поэтому почему всегда все говорим про, про уверенность? Потому что это... Но это самая главная сила женщины. Когда она уверена, она может признать, сказать, да, дура, да, блодинка. ну и что, что я одела? Ну и что, что я красивая? Все моя женщина, все моя дура. Ты вот спокойно это сделаешь, потому что ты уверена. А когда женщины этого не делают, они, наоборот, показывают свои вот эти всякие эмоции, из которых их никогда не получится достичь того, чего они хотят. Так вот, продвигаясь по шкале эмоций вверх, Сейчас не буду читать полностью лекцию, отдельно как-то проведу занятия, Многие из вас очень сильно удивятся, а сейчас особенно удивитесь. Значит, есть такое, такая эмоция, как эмоция интереса. Эмоция интереса, очень сильная эмоция интереса. Вот она, когда вы ходите в такое состояние эмоции интереса, вы даже страх свой забываете. В эмоции интереса женщина всегда уважаема мужчиной, потому что... Мужчину нужно уважать. И если вы выиграли своего мужчину, сегодня на мастер-классе будем говорить о том, какого выбирать и как с ним общаться. Так вот, если перед вами качественный мужчина, ресурсный мужчина, то когда вы будете его слушать с интересом, вы вызовете у него огромный к вам интерес. Потому что, когда мы искренне в интересы, даже если он говорит глупости, ну, есть такая штука. Вы понимаете, что он говорит глупости, вы все равно слушаете интересом. То вы таким образом даете ему признание. А самое главное для мужчины признание. Да и не только для мужчин, а для мужчины особенно. лайфак Получен? Пишите лайфхак. А теперь еще один лайфхак. Сегодня вы знаете, что есть, и это связано с личностным ростом. А сегодня вы знаете, что есть э, очень паника большая по поводу коронавируса. И вы, многие умные люди, знаете, что на самом деле такого страха от коронавируса нет, как его раздули. Это информационно-психологическая операция. Истерия специально запущена, чтобы двоеточие слабых людей, которые являются уже которые являются уже Как бы это правильно сказать? Ну, в общем, это люди, которые отстой. Которые не нужны уже обществу. Это пенсионеры, это больные люди. Они не создают ценности. Это тот балласт, который нужно уничтожить. Представляете? И вот этот один из главных моментов, который запущен, и таких Запусков много. То у нас какой-то коронавирус, то у нас какой-то птичий грипп то еще чего-то у нас было, да? Туберкулез, СПИД, там, я не знаю, другие страшные заболевания. Они от них намного больше погибает людей. Значит, диабет. Об этом почему-то не говорят. Такое не раздувает. Это обычный вирус, который легко, легко лечится, соблюдая э, гигиену, санитарию, да. а у нас такой раздули. Так вот, еще раз, еще один лайфхак, и поставьте, пожалуйста, запасательный знак. он на тех, кто находится в унынии, кто находится в тревоге, в страхе, у кого нет своих желаний и целей у кого нет интереса к жизни. Понимаете? И интереса. И интереса к новому. А что там новое? А какой там тренинг еще? А какой там мужчина? А какие там женщины? А какие там люди? А, ух ты! Вон люди какие интересные пошли. Вон какой там магазин. А вот с всем сколько пообщаюсь. А вот там что-то узнаю. Вместо того, чтобы а, боюсь. А, не могу. А, денег нет. Да и не будет. Потому что денег в мире полно, под ногами лежат. Наклонись и подними их. Делай правильное портфолио, выложи статьи, выйди в эфир, так ни хрена, боимся. А вот в этом состоянии страха мы нагоняем в себе всевозможные там, как там в эзотерике, в астрологии, в, в, в этих нумерологиях. Понакручивают, такое понарассказывают. Как недавно со мной общалась, недавно женщина в консультации, умная женщина, подполковник, умнейшая, красивенная. Она говорит, ну вот, что-то несложно, вот, что-то делать, развиваться. Я быстро заканчиваю, бросаю, ищу, ищу. Уже на пенсию она ушла, молодая еще. Ушла на пенсию, работала в оперативном отделе. Там раньше уходят на пенсию за льготы и так далее. То есть она еще молодая и интересная еще может себя реализовать. Она говорит, я пробую, у меня не получается. У меня, наверное, какой-то самосаботаж. А может быть, я вот пошла на психодиагностику, и мне сказали, что я по типажу, я исследователь. Я такая поймала себя, думаю, опа. И человек поймал, что он исследователь, он бегает с одного дела на другое. И этому человеку кажется, что а у него нету цели и у него нету интереса, естественно. И поэтому человек, что вместо того, чтобы делать новое, проходить какие-то дискомфорты. Ну да, вы же этого не делали, вам страшно, понятное дело, так есть для этого люди, специалисты. Да, за это надо платить, а как ты хотел? Иначе плати бедной своей жизнью, унынием, одиночеством, болезнями. Ну, ну и что? И вот она говорит, блин, а у меня просто не было целей, у него не было прописано желаний, и у него просто не было интереса. Понимаете? Так все просто оказывается. И вот сейчас у меня есть бизнес-группа, которую мы строим бизнес на путешествиях через интернет. И вот люди, есть те, которые пришли полностью нылевые. Но ну, они ничего не проходили, нигде не изучали, они, они не понимали, не понимают, что стоит такой тренинг, что стоит такие занятия, которые я даю, какие уроки. Они просто наблюдают, они рассказывают, люди хотят идти, люди только рассуждают. Да? А как ты можешь показать другим людям, что ты... Ну, тебе можно, с тебя можно брать пример. Люди идут на людей. Поэтому вот вам везение. Вот вам везение, про которое мы начали говорить. Везет тот, везет тому, кто везет. Везет тому, кто везет? Когда-то я даже думать боялась, мечтать боялась, что я смогу жить в той стране, где хочу, в любом, любой точке мира. У меня была куча комплексов и неполноценностей. У меня была куча болезней, куча страхов, которые я получила от эм, своих родителей, от своего социума. Ну и что теперь? Не дали то, что могли. А дальше это моя ответственность. И я греблась изо всех сил, как могла. И вот сегодня я сейчас иду, тут умничаю перед вами. А ведь на самом деле я горжусь тем, что я сегодня здесь. Вот в этой красоте. Я ощущаю эту красоту, и я понимаю, что это моя заслуга. И я знаю, что я классная. И я знаю, что теперь я сравниваю себя со вчерашней. И я знаю, что у меня был интерес... И когда люди рассказывают про какие-то болезни, не смешно. Почему? Потому что им выгодно болеть, потому что они не делают ничего, они ждут, надеются на чудо, они надеются на везение, они надеются на… ну что там они еще надеются, напишите сами. Поэтому состояние интереса – это главный рычаг в развитии вашему во всех сферах. Если вы заболели, не дай бог, значит, вы попали в то состояние уныния и не интереса к жизни. А если у вас нет интереса, то вы трупы. Понимаете, неважно, 30 вам лет, или 50, или 60. Гляньте на людей, которым уже... Там, за 60, за 70. Какие есть яркие, интересные люди? Кликните, погуглите, посмотрите. Люди вашего возраста, которые ныли, сидели, как они выздоровели, как они нашли и встретили свою любимую, свою половинку, своего любимого человека. Как они путешествуют, как они радуются. Ну, кто радуется, кто, кто не радуется, это уже вообще другая уже тема. Как эти люди построили бизнес и стали жить, и стали процветать. Я не говорю, что я вышла на миллионный оборот. Но я знаю, что я на них выйду. Потому что я знаю, куда я иду, зачем я иду. И какую пользу я хочу дать миру. Да, мне страшно. Да, иногда хочется опустить руки, когда люди тупые. Они, они не тупые, они просто тупят. Хочется, знаете как поднять за ноги и вытряхнуть вот этот весь этот хлам, все это говно из тела, из, из мозгов людских. И сказать, блин, ну посмотри, вон какая классная дорожка. Ну вот иди по этой дорожке, красиво оденься, пусти в себе в состояние вот этой вот мечты. И плачь. Я помню, когда я первый раз это сделала, я, я плакала, я шла и плакала. Боже мой, неужели, неужели это, это случилось? А дальше я поняла, раз это случилось, значит, может случаться регулярно. И не будет такого, что вы вот пришли вот в это счастливое будущее, и будет у вас там на голову сыпаться. Будет больше, чем сейчас. Настолько, насколько вы готовы заплатить, вкладываться регулярно. И так же само мужчина ждет от женщины, чтобы она была ресурсно, интересная. Женщина тоже ждет, чтобы мужчина был интересный и ресурсный. Поэтому люди находят себе деспоты, находят жертв. Жертвы притягивают деспотов. Им так удобно. Каждый реализует свою программу. А тот, кто хочет ощущать себя в здоровых зрелых отношениях, да, занимается чем-то. Если женщина занимается чем-то для себя она классная, то она не будет привязываться к мужчине, она не будет э, залипать на нем, она не будет ревновать, она будет ему доверять. Даже ну да, нормально. Значит, что-то я не доработала. Значит, есть то, что выше меня. И так как я его люблю, то я его отпускаю. Но это же редко кто может такое сказать, это же высокие вещи. Проще залипнуть в каких-то эзотериках, в каких-то… Да, это все работает, кстати, хочу сказать. Я даю практики на своих тренингах. Они тоже из эзотерики разные. Да, квантовая психология, метафизика — это тоже туда но только через ваш личный стержень. Если нет стержня, вот как у этой пальмы. Если нет стержня, то вы будете распыляться. Если нет стержня, вы не знаете, куда вы идете. Если нет стержня, то хоть хоть за медитируйся, ничего этого не придет. Оно придет на какой-то этап, тебе покажут, что это работает. Так, где у нас тут вот она. Пальмочка еще одна. Вот стержень, да? Если нет, стержня, то вы никому не интересны. Если вы самодостаточный, вы всегда сможете притянуть такого же самодостаточного человека. Если вы ущербны, вы будете пристягивать какого-нибудь психопата в свою жизнь. Поэтому вывод один работать только над собой над собой разбираться в мужчинах разбираться в себе разбираться с миром помогать себе только потом помогать другим людям как сразу выбрать чтобы меньше ошибаться сегодня масса возможностей и сегодня стыдно женщинам и мужчинам просто сидеть в соцсетях и париться со своими тараканами сегодня знаний невероятное количество тренингов всякой информации разной и вот сегодня на этом мастер-классе я покажу вам в таком сжатом варианте по какому признаку выбирает мужчина женщину женщина мужчина и что нужно делать как упаковать внешнюю картинку как нужно наполнить эту картинку чем чтобы вы были целостны и чтобы вам было хорошо с собой и чтобы вы доставили счастье другого человека Ссылочка на мастер-класс будет под этим видео. Кто еще не зарегистрировался, welcome. С 1 апреля будет живой тренинг в Фургаде. Планируйте, Многие мне писали, что я уже около года не провожу живых тренингов. Да, так случилось. В прошлый год у нас было очень много путешествий по Европе, по Азии, по Африке. И сейчас вот в теплой стране мы с вами встретимся в пятидневном тренинге. И я с вами поработаю и со многими произойдут чудеса, потому что живая работа — это полностью перепрограммирование своих, своих ущербных программ на свою, ту, которая вас устраивает. Надежда Новосельская, психолог-коуч, была с вами на связи до вечера. 21 час по Москве, 20 по Киеве. Жду вас в вебинарной комнате. Как встретить своего человека? Правильно, и грамотно выбрать, чтобы вам не попался альфонс, пройдоха, нищеброд, а вам, мужчины, чтобы вам встретилась та женщина, которая, с которой вам будет комфортно, кайфово, вы будете развиваться, вы будете достигать много, у вас будет расти тестостерон, дохамин, и вы будете чувствовать себя настоящими. Всех вам благ, пока-пока. Спасибо вам большое за поддержку.